Привет, народ! Вещает Антон. Рад, что вы смогли выбрать несколько минут на просмотр этого ролика. Сегодня мы посмотрим на наикрутейшие средства передвижения. Уверен, что они смогут удивить всех и каждого. Наливайте чай, клацайте лайк и не забудьте проверить подписку на канал. И не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Приятного просмотра! Всегда приятно смотреть на интересные, уникальные работы креативных авторов. Здесь мы видим именно такое творение –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 Длина этого зверя около 3 метров, ширина 1 метр 75 сантиметров. С помощью этого гидроцикла вы сможете попробовать полетать над водой, ведь у него есть шарнирно сочлененные крылья. Кстати, очень удобно, что в нем предусмотрен небольшой ящичек для жилета, куда потом можно положить свои вещи. Гидроцикл не требует абсолютно никакого топлива, потому что он электрический. По-моему, это очень даже неплохой гидроцикл, который заслуживает внимания. Боже мой, здесь даже Тесла курит в сторонке. У электромашины Аптера всего три колеса. Кроме того, машина двухместная. Тачка не требует бензина, ведь она заряжается от солнца. Да, вам не послышалось, машина действительно со встроенными солнечными батареями. Производители заявляют, что у Aptera требуется меньше 100 Вт-часов энергии на одну милю, что делает машину в 2,5 раза энергоэффективнее Тесла Model 3. Также у Аптеры есть классная система охлаждения, которая помогает минимизировать сопротивление и уменьшить вес. Солнечные батареи встроены на капот, крышу и приборную панель. Если условия будут идеальными, то полученного заряда хватит примерно на 40 миль. Сама машина выглядит невероятно, ведь не каждый день встретишь авто с тремя колесами, солнечными батареями, такой формой. Ощущение, что эта машина не с нашей планеты. Это скейт? Вы в этом уверены?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 До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! Гляньте на этот двухколесный электрический скейт. Мне очень нравится его внешний вид. Нет ничего лишнего, вполне себе лаконично, но, судя по характеристикам, в деле он просто зверь. Скейтом можно управлять движениями вашего тела, почти как на гироскутере, только это скейт. Разогнаться на нем можно до 48 км в час, что достаточно неплохо, даже как по мне много. Доска достаточно устойчивая, колеса скейта вполне себе толстые. Как я уже сказал, спидборд – достаточно быстрая штука, поэтому обязательно нужно хотя бы немного обезопасить себя от травм. Упасть со скейта, который едет со скоростью 48 км в час – неприятно, больно и к тому же опасно. Чтобы избежать травм, я рекомендую купить шлем, наколенники, налокотники и прочие предметы, которые смогут обеспечить безопасность при езде на чем-то подобном. Моноколесо. Индивидуальный электрический транспорт, достаточно популярный в последнее время. Сейчас мы видим бомбическое, просто шикарнейшее моноколесо. На нем можно набрать скорость до 90 км в час. На одном заряде можно проехать около 150 км. Двигатель достаточно мощный, 4500 Вт. Аккумулятор тоже неплохой, 3000 Вт-часов. У модели шипованные педали, более удобные и цепкие. Также хочется сказать, что у моноколеса 22-дюймовая шина. Прикиньте, зверь весит целых 53 килограмма. Очуметь можно. Кстати, стоит тоже недешево, более 4000 долларов. Но он все равно нереально крутой. Согласны? Я не уверен, что это велосипед, честно. Но я понимаю, сейчас дети учатся ездить на четырехколесном велосипеде. Но задние колеса, кажется, далеко не таких размеров должны быть. Ну ладно, это просто модель большая такая. Очень интересная задумка, неплохая реализация. Так реально намного проще будет ездить, чем на двухколесном. А еще мне нравится, что такой велосипед, скорее всего, нигде не застрянет. И сможет проехать даже по самым ужасным кочкам. Все лучшее детям. Точные высказывание про этот маленький Land Rover. По сравнению с оригиналом, честно говоря, выглядит малость паршивенько. Но, в принципе, само наличие автомобиля для детей – это уже классно. Очевидно, ездить копия будет медленнее, как минимум потому, что у копии будут не такие мощные детали, как у оригинала. Ну, я думаю, что детям не нужно быстро гонять на такой машинке, ведь это просто небезопасно. Блин, я так смотрю и понимаю, что в общем-то машинка похожа на оригинал. Но да, явно есть моменты, которые нужно доработать. Ну что-то я ударился в критику. Это же машина для детей, причем достаточно неплохая. Ладно, двигаемся дальше. А? Я один не понимаю, что это вообще за штука. Реально, какой-то громоздкий, невероятно странный транспорт. Вкратце, это что-то между мотоциклом и вездеходом. Мотоцикл-вездеход, если так проще. Интересность этого мотоцикла в том, что у него гусеницы вместо привычных нам колес. Такое решение помогло создать интересный транспорт, который способен проехать практически по любой поверхности. Я не знаю, сколько времени и сил вложили в создание этого мотоцикла-внедорожника, но, видимо, очень даже много. И, кстати, абсолютно не зря. Думаю, вам будет интересно узнать, что у этого зверя газовый двигатель. Вариаторная коробка передач. В общем, получилось отпадно. О боже мой! Просто посмотрите на этот классный велик с... Э, двигателем внутреннего сгорания? Вы серьезно сейчас? Блин, это выглядит нереально круто. Собрано тоже на твердую пятерку. Прикиньте, такой велик может разогнаться до 45 миль в час. Чтобы вы понимали, это около 72,4 км в час. Так забавно, что при резком ускорении двигатель начинает дымить. Мне очень понравился этот самодельный велосипед. Ну как можно было самостоятельно приделать двигатель к колесу и заставить его работать? Я в шоке, если честно. Но факт остается фактом. Перед нами что-то вроде дизельного велосипеда. Притом велик довольно классный и быстрый. Я уверен, что он вам тоже зашел. Поэтому продолжаем. А такая штука точно понравится владельцам частных домов. Да, это мини-бульдозер.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 Перед нами самодельный одноколёсный байк. E Выглядит невероятно просто. Я даже не знаю, с чем можно сравнить это создание. Эта штука состоит из одного колеса, сидушки, какого-то руля и мелких деталей. И я так понимаю, у байка есть даже фары. Но слушайте, это реально достойно. Интересно, сложно ли на нем ездить? Это же надо сесть туда, наклониться вперед и еще как-то балансировать, чтобы не упасть. Ну, в принципе, шина толстая, поэтому я думаю, что управлять достаточно легко. А что думаете вы? Оставляйте свои предположения в комментариях. Какая шикарная машина! По сравнению с остальными тачками она выглядит, ну, очень маленькой. Но, кстати, несмотря на свой размер, она офигенная. Необычная форма, сочетающиеся между собой цвета, дают на выходе какой-то особый стиль. Кроме того, что она выглядит круто, машина многофункциональна, а также имеет кучу особенностей. Сейчас расскажу о наиболее интересной. У авто нет спидометра. Почему? Не знаю, это такая своеобразная фишка машины. Но я не считаю плюсом отсутствия спидометра, потому что из-за этого вряд ли получится нормально ездить на такой машине. Человек просто не будет знать, с какой скоростью он едет. Может получить целую охапку штрафов за превышение скорости. Гусеничные вездеходы – это уже своеобразная классика этого канала. Достаточно часто они встречаются в подборках.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 Так, я так понимаю, что это какой-то ускоритель мощности. С ним можно кататься на роликах, не прилагая особых усилий, потому что такая штука разгонит вас до 25 миль в час. Короче, есть ускоритель. Ваша задача крепко держаться за ручки и пытаться не упасть. Не думаю, что это уж очень безопасно, но точно весело. Честно, я вообще не особо могу понять, как это работает, зачем это создано и кто будет пользоваться. Давайте не будем здесь останавливаться и пойдем к заключительному транспорту. А вот это уже круто! Посмотрите на этого трехколесного зверя. Спереди расположены два колеса, а сзади одно. Я думаю, это сделано для того, чтобы по максимуму стабилизировать мотоцикл. Внешний вид мотоцикла тоже неплох. Цвета хорошо сочетаются. Форма мотоцикла необычная, но очень даже ничего. Мотоцикл двухместный. Мне очень нравятся эти удобные сиденья. Мой вердикт? Мотик хорош. Не могу сказать абсолютно ничего плохого. Уверен, на таком звере захотел бы прокатиться каждый.